Здравствуйте все, лыжи универсальные, которые я потысил, вы в титрах их видели. А, а, э, меня, Мне сложно говорить, потому что я что-то как-то не хочется ругать сильно, но и не ругать не, не, невозможно, потому что ну, лыжек нет вообще ничего, то есть я не нашел вообще ничего в них вообще, то есть не, там вопрос уже стоял не на том, что там есть нам интересные не нам Нет, интересного вопрос стоял вот как бы просто вот. То есть это первые лыжи, которые в рамках этих тестов вообще во, во всех категориях, которые заставили меня в принципе, да, задуматься об отказе от катания на середине склона. То есть я проехал пол склона, я задумался о том, что все, пожалуй, как бы и все. То есть вот я, пожалуй, просто сейчас вот... Каким-то образом просто добираюсь до конца, их снимаю как-то, по крайней мере, остаюсь живым, потому что, в общем-то, я не осилил их. В них вообще никак. На коротком повороте они разъезжаются и раздвигаются, и ноги вообще по страшной силе. При этом засунуть их туда сложно, они цепляются... В него не хотят. На на повороте на скорости они полностью нестабильны Не, не в закантованном состоянии, не загруженным носом, не разгруженным, ни на задниках, ни о чем. То есть на задниках закидываешься, они вообще перестают рулиться и несут. Да, на носы перекидываешься они как бы непонятно, что делают. Они то ли жесткие, я не понял вообще их. То есть они кочки все долбят в ноги. Вот. На мягком склоне они проходят мимо поворота. То есть вообще как в универсальности вроде они универсалы, в категории универсалы как бы, да, но универсальности никакой нет. Вот как бы склон так вот как раз вот именно для универсалов, то есть такой кислый, мягкий, разбитый. Но вот они вообще на нем не хотят. То есть я все ногами поймал, все в ноги, да, то есть вот у меня постоянно какое-то вот на втором же повороте появляется ощущение, что вот они сейчас вроются и вообще будет вообще жесть какая-то, случится катастрофа короткий поворот у них настолько дискомфортный и настолько тяжело удающийся ну как бы вообще-то сразу ты -то от него вынужден отказываться потому что это неинтересно ну и, короче я не понял как на них кататься на них не классика в общем-то не, не работает потому что не знаю почему и как, хватки контов у них недостаточно при этом в общем для карвинга они жесткие для классики они какие-то вообще мягкие торсионно мягкие то есть у них продольная жесткость высокая а торсионная жесткость вообще отсутствующая какая-то. Вообще они проскальзывают везде. Комфорта в них нет никакого. Жечь вообще отстойные лыжи абсолютно. Думаю, ты просто коричневый герой сегодняшнего дня в разряде универсалы. Вот. Или может у меня с именем не сраслось. или может склон уже к концу дня там. Не для них. С другой стороны, я не понимаю, что это универсалы, если склон не для них. Что значит не для них склон вообще? Тогда зачем они нужны вообще эти универсалы? В общем, все. Больше ничего про них не скажу, они как бы, слишком много и так времени я им удивил, мне кажется. Пойду в следующий, чтобы не пропустить, все, знаете, подписываемся, там, лайки, на сайт заходите, на форуме, как бы, вопросы. Все, больше катайтесь, встретимся на склоне, пока.